Всем здорово! С вами Гидр 94. Сегодня у нас тест на психику. Не засмейся, не подтанцовывай, не подпивай и не залипай. <свист> тут тоже не постонцовывать <соспит> «Слышь, псина!» Я опять проиграл! Я опять проиграл! Напишите в комментариях, где вы проиграли, в какой момент. Дай до следующего видео.